На пустяки, и не достал с небес звезды Не поднял бунт на корабле Не был убитым на войне Я сзади не кричал вперед И первым сам не лез на дот На руку под лицу не жал И не любил, не целовал Я тратил жизнь на пустяки Но не хочу Радость, а не зло. Героем я так и не стал и подвигов не совершал. Людей обманом не дурил и что хотел? Я тратил жизнь на пустяки, но не хочу другой судьбы. Не в этой жизни повезло, на сердце радость, а не зло. Я тратил жизнь на пустяки, но не хочу другой судьбы. Я знаю, что такое стыд Как сердце иногда щемит Пытался правду донести А с правдой тяжело идти. Я тратил жизнь на пустяки Не достал с небес звезды Не поднял бунт на корабле Не был убитым на войне Я тратил жизнь на пустяки Но не хочу другой судьбы Не в этой жизни Я тратил жизнь на пустяки Но не хочу другой судьбы Мне в этой жизни повезло На сердце ра.